Привет, друзья! С вами снова Optimus, и сейчас мы с вами опять повгоняем Hillclimb Rating 2. Кстати, вот, друзья, у нас обновление появилось в игре. Такая интересная графика, все такое интересненькое, красивенькое. Картиночки подобавлялись. Так, так, так, так, класс, класс, класс. Уклон. Что за уклон? Монопатра Классное имя. Так, опять мы на этой штучке гоняем, так, чтобы не свалиться, ай-яй-яй-яй-яй-яй, чтобы не свалиться, бу-бу, ой, ой упали, упали, ну да ладно, бывает, упали, и давайте, о, джип, джип, давайте на джипе погоняем, у нас практически такой же самый джип, сейчас посмотрим, что из этого получится, ну я думаю, разбиться мы точно не разобьемся. А вот доедем ли мы до финиша и какая у нас будет позиция, я даже не знаю. Вот, не знаю. А пока, ребятки, кто не подписан, вот это да, мы разбились, мы разбились. Ладно, в общем, кто еще не подписан на наш канал, подписываемся обязательно внизу. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале. И обязательно пишем комментарии. Понравился ли вам наш выпуск или нет? И что вы хотели бы увидеть в следующем видео? А мы пока лавируем, лавируем и никак не вылавируем. Кстати, вот этот мопед довольно такой сложноватый в управлении. Мне... очень, Ух ты! Как мы летаем! Прикол, ребята, вообще! Экстрим какой-то! Голова я руль ударились. Печать. О, мы даже до финиша доехали Классно, на коленях до финиша Позиция, конечно, у нас не первая Но, тем не менее, прогресс на лицо. Что же у нас здесь, мои вызовы Ну, давайте примем, погоняем еще и на мотоцикле сегодня На чем еще только не ездили, как не на мотоцикле Классно Погнали Какой-то он резвый Кстати, на свечке Сильно лучше, наверное, не газовать, а то он как-то вот так задирается. Так, когда едешь, в принципе, нормально идет, а когда на заднем колесе, оно уж подрывать. Бух, ты как кушай землю. Оптимус, Оптимус наелся. Печаль, беда, я бы сказал, если честно. А, да, но картинки нас радуют. В общем, давайте проедемся. Где же мы проедемся? Поедем по шахтам, покатаемся. Я уже, наверное, 150 миллионов раз говорил Шахты мы не любим Ах вот, у нас еще детальки появились Так, турбо мы поставим На супер дизельно на свой колесико Новое поставим Деньги пока закончились Давайте проверим Наша новая турбо И наши новые колесики Что же они нам покажут в шахтах? Так, со старта сейчас подорвет машину Ух ты, так и получилось Ага рвет машина просто по собой землю просто рвет на задних колесах класс ребята ставьте turbo улучшайте вещь крутая Бу -бу, бампер чуть помяли но ничего страшного бампер можно поменять и тем не менее как бы мы не любили шахты у нас первое место и первые три очка в нашу копилку классно классно классно что же будет дальше а дальше у нас, наверное, будет заезд номер два. Мы пока на первом месте лидирующим. Давайте сделаем, попробуем идеальный... Ух ты, класс! Идеальный старт! Получилось! Баганетки, пока. Привет, трамплин. Мы пока лидируем. Летим, как на самолете. Ух и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй давай назад назад отъезжайте отъезжай, я отъезжай. давай давай давай разгон и у, -у, у полетели полетели полетели так мы слишком далеко отстали да, до дофин финал уже осталось до финиша очень мало мы не успели но да ладно четвертая позиция 0 очков классно классно тем не менее видите за 25 секунд мы проезжали эту трассу То есть, в принципе реально было занятие и первое место в общем, эту гонку нам нужно выиграть хотя бы для того, чтобы занять. А, в принципе. и первое место мы можем занять. Да, все, еще, еще потеряно. Главное не разбиться. И мы не разбили. Да, заправка в воздухе. фу бу Так, вагончики валяются. Валяйте себе сколько хотите. А мы погнали вперед, вперед, не шагу назад. И у нас первое место. Ура, медалька на ушу. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Обязательно смотрите наши новые выпуски. Пока-пока.